Меня зовут Татьяна Карабак, У меня, моя дочь Ксения Карабак, ей сейчас шесть половиной лет. Она занимается английским языком уже два года. Мы пришли в школу, где они Валерьевне заниматься в четыре с половиной года. Когда пришли заниматься, мы знали только частично некоторые цвета и алфавит. На данный момент за два года Ксения может спокойно ответить, откуда она, знает все цвета, знает фрукты, овощи, может обратиться к сверстникам, рассказать откуда она, сколько ей лет. На занятия она ходит с огромным удовольствием, всегда приходит, делает домашнее задание. И так как мы начали заниматься английским языком с детства, мы начали заниматься не просто так. Мы спортивная семья и очень часто бываем за границей на соревнованиях. В три с половиной года мы с Ксенией поехали на сбор в Латвию, где ребята уже практически мало знают русский язык. И ребята, сверстники, хотели с Ксенией общаться. Но так как латышский язык она не знает, дети не понимают русский язык, но они хорошо знают английский язык. И для Ксении это было, конечно, барьером. Она хотела с ними общаться, она очень общительная, но она не могла ничего ответить на их вопросы, сколько им лет, как ее зовут. На данный момент сейчас Ксения может ответить на все эти вопросы. Мне очень важно, чтобы Ксения могла общаться со своими сверстниками, так как мы ездим очень часто на соревнования. В 2019 году мы поедем на чемпионат мира в Бельгию, и сейчас я могу сказать, что с большей уверенностью, что она сможет общаться с ребятами, рассказать, откуда она, сколько она занимается, также она спокойно может подойти между заездами, когда есть окна, есть отдых, и может купить что-то себе, попросить э, гамбургер, э, сок, объясниться, я думаю, что она сможет. И также я считаю, что очень важно, дети, они же очень любят всякие игрушки покупать. На данный момент я точно уверена, что Ксения может сказать, я хочу такую-то игрушку, сколько она стоит. Английский язык очень важен. И обязательно нужно заниматься с детства. Так как я тренирую уже 12 лет детей, у меня есть воспитанница Вика. Когда мы выехали на соревнования на чемпионат Европы, Вика показала довольно-таки хороший результат. И к ней подошли спонсоры и заинтересовались. Они начали расспрашивать самые простые вопросы, как ее зовут, сколько она занимается. И хотели предложить спонсорство. Но Вика в свои 13 лет, не смогла ответить на эти вопросы. Повезло только, что тренер и старший тренер смогли объяснить ей, зачем к ней подходили, что от нее хотели. Поэтому в спорте очень важен иностранный язык для общения, для тренировок. Могу сказать, что из своего личного опыта большой спорт меня для меня открылся 18 лет и когда мы стали ездить на сборы на соревнования живя много месяцами во франции нам также подходили э, иностранцы и тренерский состав э, нас тренировали иностранцы и у меня был тоже языковой барьер я знала ну самые простые слова но я не знала как их построить как ответить на эти вопросы и я понимаю, что обязательно в спорте обязательно нужно учить английский язык С самого детства.